Вы знаете, меня всегда поражало, что украинцы настолько верят, что они нужны американцам и европейцам, и что американцы и европейцы будут заботиться о украинцах. Сам о себе только можешь позаботиться, а особенно если люди не славяне, никто о тебе не позаботится.